Так, всем здорова. Сейчас ответы подготовлю. А, да, Здравствуйте. Почему у меня снега? Картинаты какие? Какие Он мне по IP вычислил. нормально на интервью позвал. Так, если меня завтра будет у подъезда какой-то g я твои фотки солью. Так я не один, меня три. Что? Ладно. Пуск. Пдыщ. Так. Всем здарова, дорогие друзья. А, блин, я микрофон выключен, не смущал. Всем здарова, дорогие друзья, с вами я, Алекс, и сегодня я беру интервью у человека такого молодого. Это Джока Джока Шоу, правильно? Правильно, школю, да? Нет, я не Джока Джока. Я Джока Лока, Джока Лук, Джока Рекс. какие-то у меня еще есть псевдонимы в стиме. Кто это вообще? Как меня там звать еще? Терминатор! <связать> я не знаю. Вс, давай! Короче, <связать> Мне потом еще вырезать с тобой! М -м -м Монтаж заставляет делать человек! Когда ты начал свой первый канал и вообще с чего ты начинал? С какой игры? Давай. С какой игры? Ну это сказать сложно. И начинал, типа, у меня по факту был только <связать> один канал, но я его переименовал потом со временем. <связать> А начинал, я я не по это что вообще делал, я сам не могу это описать. я сейчас не понимаю, что у меня там происходит. Что вы творите, люди? соседы какие-то. Соседы вот всякие. Тася, то есть это твой первый канал, и начал ты его когда? Смотри, он был зарегистрирован в 16 году, я не помню, когда я снимал видео, но точно помню, что активно это начал делать в 17 Но их потом удалил, потому что я посмотрел... Ммм, кринги! Блин, это так, наверное, у всех ютуберов то, что еще и замутился. Ладно, пока покурю с вами. Раз он не хочет со мной разговаривать, буду разговаривать с Фарвин. На самом деле, да. Когда ты психовался с Hello Neighbor? Вот такой вот быстрый переходик. Познакомился ну, так... с Hello Neighbor я в 2016-2015 году с Альфа-1. Опять же, я увидел у Позитифона в дальнейшем, у Винди, у Купленова, у кого я там только у Юджина. У всех. Понятно. А, так. Если бы... Вот сейчас пойдем по вопросу, который был у Лекса. А, смотри, если бы ты был разработчиком игры при 2» или ну, вот, вообще всей серии «Адсосед», что бы ты изменил в сюжете и какую концепцию игры ты бы сделал? То есть, типа, вот сейчас мне делают «Живой город». Ты бы сделал так изначально или бы ты сейчас что-то изменил? И вообще, вот, типа, да. Отвечай. Быстро. Если как первую часть игры, то чтобы я точно не начал делать, это переход на дорогую стилистику. Потому что, насколько я знаю, большинству комьюнити как бы нравилась стилистика именно Алиф. А если брать ХН-2, то ну, в принципе меня там все сейчас устраивает. Главное, чтобы это все функционировало <с хорошо. И не было логических каких-то там дыр сюжетных, вот этого всего. Как получилось с первой частью? Потому что я по факту, она не вписывается вообще никуда. Ну так, в смысле, Хэллоу Небер обычная, она же полностью, типа, весь сюжет отдает, который полностью проработанный, да. У Блин, нас же смотри, история брать... не про рассказывается именно там. Если брать если... прошлые части, альфа, если... беты, то там рассказывается, ну, типа, по частям, и там если... вообще непонятно было. Uh... Если нет, не, я, я беру книги, Если... а, я книги... беру книги как основной канал. Как ты берешь так как основной канал? я понял. Да. В 9 время я как-то ну, не дочитал книг, у меня до сих пор лежит отсутствующие фрагмент, я читаю, блин. Я их за два не читаю. Да ты вообще Вы отстань, отстань. Я не люблю читать. Не, не знаю, я книги прочитаю и... Поразговариваем с тобой на эту тему, Покидаюсь с важными и умными. Терминами, вот так вот. Так смотри. Вот, ты заговорил про Хэллоуин, вот про твой канал возьмем целом. Ты будешь снимать что-то помимо Hello Uber, в плане того, что я знаю, то, что твой канал опирается на Хлон, как на основную тематику, насколько я понимаю, да? А вот, будет ли у тебя разветвление, то есть там, типа, FNAF 9 или какие-либо другие игры. Вот. Не, ну FNAF я не планирую, но я бы хотел бы поиграть, тире, заснять, тире, что-нибудь еще поделать. На тематику BTDR и BNT в целом, потому что тоже очень интересная mm. игра. Mm -hmm. По типу Роблокса. Роблок! Ну, давайте! Короче, создаем новый канал, игра просто чисто в Роблокс. Сейчас как по зизитфон. Поднимемся, там сколько у него по миллионов там дохрена? И все. Него... Да, миллионы эти миллиарды ваших всякие. Вот, Смотри. Вот, вообще, на самом деле, как ты относишься к приветствоваться 2 и вот к тому то, что было? И как ты считаешь, вот, приветствоваться сед-гость, где он находится в сюжете? На самом деле, я видел делать просто по идее сейчас, у тебя идея соцкопонизм и за дерьмом идут. Ладно, точнее, <гười> да. Говори. Где вот сейчас находится Холлогест? Просто про неё все забыли, я решил шумочку навести. Лично я считаю, ну, по крайней мере, раньше считал, сейчас надо обдумывать. Сравнивать прям весь этот таймлайн, а у меня он примерный на руках есть. Mm -hmm. Я бы сказал, что он mm -hmm. до первой части. Ну тут, смотря как идет mm -hmm. вторая часть. Вторая часть вот у меня предположение чисто mm -hmm. слепое, что она идет до во время и после первой части. Почему? Потому что там где-то жив парк. А после первой части Хенна парк уже жить не может. Так, по... Нет, смотри, в Хэллоу парк уже был закрытый. И, ну а... тогда. А там прикол в том, что mm -hmm. в седьмой книге его полностью снесли. Вообще полностью. Там ничего от него не осталось. Он умер, он даже сайт. Семь книг. Сколько их вообще-то... Я не знаю, как их Да ты меня заставляешь читать. Цельцевое. Все, Как все, все, все, все, Как все, все, к все, все, все, вообще все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, Secret Neighbor стало какой-то непонятный то, что они сделали. Ну, не самое прикольное, что могло быть Secret Neighbor. То есть задумка их, конечно, хорошая, но у них достаточно слабая пиар-компания и так далее. Да, кстати, кто не смотрел, по ссылке в описании и по закрепленному комментарию будет на первую часть, где я разговаривал с Тексом, да. Вот как-то так еще и попиарию свою первую часть. Так, вот, путь мульт, мульт в принципе, неплохой. За счет того, что это пилот, для пилота это очень хорошо. Я видел, какой они mm -hmm. там сделали редизайн персонажа. Я надеюсь, что это шутка, хотя 1 апреля прошло, и ты понимаешь, что не шутка, и ты понимаешь, что это ужас, и это короче, все. Это Hello инженер 10. Да, кстати, Hello инженер. Ждешь? Он так-то вышел. А он вышел. Нам, он, нам, ну, нам надо ждать, чтобы в стадию в Россию заживут. Да, но он вышел, он не в Россию. Хотя я видел одного ютубера, который. Ну, по-моему, он не в России живет. Но он он говорит... переехал в Америку! Чтобы вы поиграете! Давайте все в Америку махнем. Все скинемся там по сколько по 150 рублей. И налоги хватать. Да, на мой. Я твой донат не буду строить. Ладно. Говори что-нибудь, говори уже. Я согласен с Лексом насчет Secret Neighbor. Но там не настолько, я считаю, пиар уничтожил все. Типа слабый пиар. Они сами по себе уничтожили реализацию, ну как бы идеи. Можно было сделать очень много всего, но они этого не сделали. Это первое. Второе. Это у них очень-очень, я бы сказал, у хологрифов. Такое себе удержание аудитории получается, потому что они выпускают обновления, там, не знаю, раз, вот, раз в полгода, там... там... О, мы, Смотрим. короче, поели, и вот... Ну, мы, мы добавили такие, посман, новую идем. картину! Ну, мы, короче, башкой в клавиатуру кого-то побили, и там получилось обновление, кушайте! И это обновление очень важное для игры Secret Neighbor. Это да. новая картина, которая находится в третьей а. комнате на 10 да. этаже да, под ванной. Да. Да. А, смотри, насколько я понимаю, задумка Secret Neighbor изначально была как мультиплеер, который задумался еще в Hollow Neighbor обычной части, который вот с ником родом. Ну, ты понял, о чем я говорю. 2016 года, которая. А, задумка была в том, что это должен быть просто онлайн привет сосед, который задумался в Hollow Neighbor обычный. А сделали они совершенно не то, что ждали. То есть это теперь вообще не то, что вот прикольно. Я типа зашел вот спустя год и в целом не заметил ничего крутого, то, что может меня задержать. Там плюс комьюнити такое достаточно молодое. И мне каза... мне кажется, вот лично свою точку зрения сейчас скажу, потом скажешь вот свою вот, по поводу того, что я сейчас скажу. Да, мне все, бездяги нужно. А, смотри. Uh, было бы круто, если бы Secret Neighbor, в плане того, как uh, то, что два игрока, например, или более, играли в обычный предсосед, то есть с интеллектом соседа, обычным, да, но проходили игру, как, ну, типа два игрока. То есть тот же самый дом, та же самая локация, только два игрока, и это типа, в онлайне было бы все, То есть взаимодействие было бы такое. Согласен ты с этим, или нет? Частично. Не, по сути, Secret Neighbor, почему что-то не так задумка обновления обновление не добавляют, тот самый... Мультиплеерный социальный хоррор это первое, ну а второе как бы комьюнити чуть-чуть портит шаром, особенно русскоязычный, ты заходишь, тебе там, там какой-то говорит, <къех> чел пятилетний, такой, привет, пошли играть, ты ему говоришь, пойдем, пойдем, а кстати. потом он тебе в игре говорит, иди нафиг, а ты ему такой, не понял, да, кстати, жизненная. Я чувствую себя старым в этом комьюнити. попрощаться с людьми и вот кого ты хотел бы видеть в следующем интервью, если бы хотел кого-то видеть, если бы ты хотел меня еще раз услышать? <смех> да. Так. <смех> <смех> да. Что? И вообще такой неприятный человек? Би. <смех> Филикс. Леха Смертник. Павучок 2077. тысячи Текстплей Кристофер Несбит, Крис Ладно ладно ладно ладно Спасибо потому что ты дал мне в видео ролике который мне кажется неудобный здесь сейчас список идет список